Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, что известно президенту по поводу заявления Азербайджана о найденных в Карабахе обломках Искандер, заявил, значит, Насколько я понимаю, это новая информация, мне неизвестно. Докладывали ли по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информация об этом. Это, конечно, больше их прерогатива, ну и так далее. Начал мумить, а потом еще вот он тут напомнил о неприменении Искандеров, а суть какая? Протроллили очень жестко. Да? Помните, Пашинян сказал, что Искандеры ни хера не летят никуда. Говно, это они Искандеры. И тут залупили все эти песковые, военные, Министерство обороны заявил, что никаких Искандеров они не использовали и так далее. И Азербайджан заявил, да, мы не, не видели не слышали об использовании Искандеров, хотя наверняка у них уже были обломки этого Искандера, они сидели, курили и ждали. И вот они дождались выгодного момента, а потом говорят, да, а вот мы тут обломки-то Искандеров нашли, оказывается, применяли Искандеры. И все. А эти придурки повелись на это, все эти песковые начали... Когда увидели, что Азербайджан говорит, что нет, мы не имеем информации о применении Искандеров, начали во все голоса орать, что Пашинян наврал. И... И тут их вот так протроллили, представляете? Я понимаю, что это не Азербайджан протроллил. Я понимаю, что это Эрдоган протроллил. Понятно, конечно, но в такой, в удобный момент нанес такой неудобный удар. То есть, рассказывая о том, что действительно эти Искандеры говно, их применяли. И понимаете, в чем суть? Ну, то есть, Пашинян говорит, мы применяли, а не говно. Азербайджан говорит, да мы даже не знаем, применяли или нет. И тут говорят, да нет, вот, применяли. Но раз они тогда говорили, что они даже не знают, значит, абсолютно это не было чувствительно. Ну, понимаете, да? То есть, если бы он прилетел и там взорвал, что-то перебил кучу народу, ну, сказали, ну да, они там применили, видите, разнесли у нас все нахер. А говорят, да нет, мы даже и не заметили. А потом, нет, вот, заметили, вот кусочки вашего Искандера. Отлично, просто, вот 5 баллов. Так что... Протроллили этих придурков очень здорово. Представляете, вот сказал Пашинян, азербайджанцы бы тогда подтвердили. Ну, все бы уже забыли про это и ничего. А здесь это накручивали, сами они эти придурки путинские накручивали. Министерство обороны выступило, выступил этот Песков. И они все сильнее, сильнее, сильнее. Ну, как дети, честное слово. Такая инфантильность. И тут тюх, вкатили дыню. Ну, абсолютный такой азиатский подход, такой коварный подход. Ой.